Тиски тип 3362GT модульные, поворотные, высокоточные, широко используются с обрабатывающими центрами и прочим высокоточным оборудованием и по сути являются тисками тип 3360 gt закрепленными на поворотном основании тип 3380. Тиски имеют линейку по размерам, шириной губок от 100 до 300 мм. Тиски с шириной губок 150, 175, 200 и 300 мм дополнительно имеют модификации по длине корпуса. Каждая следующая длиннее предыдущей на 100 мм. Ограничительный штифт позволяет поворачиваться тискам на 120 градусов. При желании его можно вынуть и получить вращение тисков на 360 градусов. На основании имеется шкала от минус 90 до плюс 90 градусов. С нижней его стороны имеется паз с местами для крепления установочных шпонок. Для крепления можно использовать сквозные отверстия и позыв в корпусе. Тиски крепятся к основанию двумя прижимами, которые позволяют располагать и закреплять сами тиски в любом удобном допустимом положении. Основание можно снять и использовать тиски как неповоротные.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 Расхождение и схождение губок возможно от максимального значения до полного смыкания. Деталь для обработки устанавливается в тиски. Стойка перемещается до ближайшего положения, когда стальной шарик внутри нее опустится вниз, в упорное гнездо. Теперь ее нужно закрепить, закрутив два стопорных винта, которые поджимают шарик. Вращением винта подачи подводится подвижная губка. Окончательный зажим заготовки производится ключом. Накладки на губках имеют призматическую форму, это создает дополнительную прижимную силу и не позволяет выдавливать заготовку. Все части взаимозаменяемы с частями других тисков с губками того же размера.